Я подумал, что это, как бы, физическая такая их особенность. Наша конка готова ко всему. Друзья, встречайте, вот они, вот они наши ретро трамваи. так вагон конк на железной дороге или конка. А, смотрите, какие они красивые. Боже мой, сколько лошадиных сил, сил тащит конку, конка? кто это видит? А бы в цирке оказался, потому что на лошадях вот эти вот а, красивые шуты, кокошники. Вот судя, судя по вот этим вот а, халкам прекрасным, четыре лошади тащат вагон конкурс. А я вот не помню, в прошлом году лошади были также же нарядные, или они все-таки не были у них Давайте. в российских костюмах. Да, это карнавал. Это в честь праздников. праздника. Канал. Друзья, давайте чуть-чуть расскажем вам о нашей конке. Проезд на ней стоил 10 копеек на первом этаже и 5 копеек на втором. Это очень предсказуемо и понятно, потому что если на первом этаже ты в любую погоду чувствовал себя комфортно, как вы видите, салон первого этажа конки целиком закрыт, то второй этаж, если не погода, уже было не особо. Mm -hmm. То есть тут как повезет, либо ты примешь солнечные ванны, либо дождевые. Да, но с другой стороны, я представляю себе, какое удовольствие было прокатиться на втором этаже конки в хорошую погоду, заодно посмотреть на красоты города. Вот сейчас у нас автобусы вот эти двухэтажные в Москве катаются. А раньше была конка. Между прочим, этой конке, вот данной конкретной, это единственный в России... Сохранившийся до наших дней вагон гонки, которому более 100 лет. Это точно, а может быть и все 120. Так что вот такая э, раритетная штуковина сейчас э, ездит по щитофурному бульвару. Да, собственно, она не спешит, потому что ей и кожа спешить. И все-таки старенькая, добренькая и крайне красивая. Трамвай F фонарный. Это э, тот самый трамвай, который следует кремиком в гонки. Что означает F, парни? Я всегда хотел бы, чтобы это как-то связано, связано было с моим именем, но, к сожалению... Думаешь, это трамвай ФИЛ? Нет, это трамвай фонарный, моторный трамвайный вагон типа F. Тот самый э, F фонарный, который сменил гонку на московской городе. А фонарный он, если вы посмотрите внимательно, благодаря надстройке на крыше вагона, которая э, остеклена таким цветным стеклом. За счет такого остекления в дневное время в салоне э, улучшалось освещение. А, да, а, например, когда наступали сумерки и внутри трамвая зажигались, а, ну, собственно, стандартные фонари, а, это смотрелось со стороны крайне замечательно, потому что изнутри трамвай просто сиял разноцветными огнями благодаря вот этому остекленному. Разноцветным стеклом. Заговор. Представляете такой фонарик катался по московской улице, он красивый. А у нас скоро начнутся проблемы с дикцией, потому что речевой аппарат начинает замерзать. Поэтому не замолкаем, а рассказываем людям и дальше про наши трамваи. Следом Шо? идет БФ. Угадайте, почему БФ? Если один БФ фонарный, то БФ без, без фонарный. фонарный. Это первый советский трамвай. Соответственно, Фонарный был первый и единственный трамвай Императорского времени, да, царской эпохи, то уже его сменил первый советский трамвай без фонарной. Привет, нам подошел Малыш с шариком, привет, Малыш. Да, вагон без фонарной имеет две входные площадки со створческими дверями с обеих сторон. Он имеет 19 сидячих мест, скорость, которую он развивал, 40 км в час, приблизительно, собственно, как и фонарный. Надо сказать, что это получается во сколько? в пять раз больше, чем гонка. Гонка могла разогнать километров 8, и это вроде бы немного быстрее, чем просто идти, но все равно плохо ехать. Да? Идти. Это лучше плохо ехать, это однозначно. В особенности, если это общественный транспорт, и тебе нужно добраться по Москве из пункта А в пункт Б. Итак, фонарный, бесфонарный, а дальше КМ. Что такое КМ? Калу...